SPY это ETF, вот помните я говорил про акции у Кока-Колы, КО, МСФТ, например, Microsoft и так далее. Точно так же ETF торгуется как акция. У него есть название фонда и есть тот самый тикер. Самый первый ETF, который был на S&P 500, называется SPY. Его часто Паук или Спайдер называют, да, по вот там аббревиатуре. Что он из себя представляет? Мы говорили корзину с 500 акций, в которую самая большая доля на сейчас Microsoft, 5,46% 46 занимает. Около 5 Amazon, около 4 Facebook, Berkshire, Buffett а компания, Google, Johnson, JP Morgan, Procter, Gamble, Visa, Verizon, ATT, Intel, все известные компании, все, которыми мы пользуемся, скорее карточка у нас или Visa или Mastercard и то и то сюда войдет. Это с долей 0.98, а Visa с долей 1.12 и так далее. То есть вот можно покупать акции отдельно каждой вот этой компании и, в общем-то, разориться на комиссиях, как вы правильно говорили, что за каждую сделку нужно платить. Можно купить, кстати, ну, вам для, на заметку, вот стоимость акции вот этого ETF, -а, она одна сотая, ой, одна десятая, простите, от значения индекса. То есть нетрудно узнать, что на закрытии сессии 20 марта значение индекса S&P 500 было 2288. При том, что в феврале у него был максимум 3386, ну почти 3400. 3400 не достиг, но близко к тому. Это для понимания, да? Вот оно, вот здесь вот это понимание, оно и есть. Видите, вот, где вот он был? И Видите, где он был прошлую пятницу? Правда, сегодня, говорю, растет, но это такое, не то чтобы правда, а как есть, но этот рост, он, вот, он будет где-то вот здесь. Вот. Это не такое, что он взял и отрос за день, помните, на 30 упало, это надо сейчас, добрых надо посчитать там 40% для того, чтобы вот эти, вложенные сейчас, например, выросли до предыдущих значений. Но еще не было в мире кризиса, который бы не отрастало. Еще не было, да, таких... Была великая депрессия, когда длинно выходили к прошлым максимумам. Да, с 29 -го года по 32, а потом только в 40-е годы. 50%, 50%, а? Не, 55 это восьмой год, а там что-то больше 80-90. Тогда же шутки ходили, что чаще, ну, больше шанс умереть от падающих банкиров с небаскреба выбрасывались там тогда да то есть там катастрофы разорялись и так далее вот как вел себя вот те самые дивиденды кстати про которые говорили но ну, просто интервал очень большой какой я тут взял никакой максимальный максимальный нажал нет тут наверное что... а вот 2000 просто с начала века я выставил был да и вот соответственно чтобы было понимание, что это не совсем спокойно с акциями, и вот это вот, а вот сейчас совсем неспокойно. Вот такого резкого считается 10 от предыдущего максимума – это коррекция. Неприятно, но случается, случается достаточно часто. Минус 20 и больше – это уже медвежий рынок, это, как правило, то, что может перерасти в рецессию долгосрочно, Этого случается значительно реже, но мы, да, зна да, да. Но мы знаем, что бывает. А вот, вот, так, вот так резко На, вот в медвежий рынок еще история не знает. Вот так сильно не входили, так быстро не достигали такого падения. То есть это было растянуто во времени. Пока история знает среднюю продолжительность кризисов, но опять же среднюю, 1,4 года. Что будет с этим, мы, конечно, понятия не имеем. Но так или иначе, тем, у кого горизонт длинный, тем, у кого есть понимание, что это за инструмент, есть понимание, что это может лететь еще и дальше и дальше, я считаю, что это хороший момент для того, чтобы начинать инвестировать. По крайней мере, он значительно лучше, чем тот момент, который был месяц назад. Да? А я уверен, что эти значения рано или поздно побьются, да, которые были месяц назад.